стоит разобраться как возникают цунами причиной 85 цунами являются подводные землетрясения во время которых происходит резкое смещение участка морского дна и если быть более точным то одна часть дна опускается в то время как другая поднимается и это в свою очередь вытесняет воду находившуюся там и создается волна когда волна попадает на мелководье она замедляется а ее высота увеличивается, что и порождает огромные волны, которые мы можем наблюдать у берегов океана. Волны, ежегодно уносящие тысячи жизней и наносящие ущерб на сотни миллионов долларов. Волны, которые могут вырастать до невероятных размеров. Такие волны возникают крайне редко, даже очень мощные землетрясения не способны на создание таких волн. Но вот большие оползни, которые падают в воду, вполне себе. Это краткое описание того, что произошло в заливе Литуя 9 июля 1958 года. В тот день после сильного землетрясения в воду сошел огромный оползень – то и вызвала волну, которая побила все немыслимые рекорды высоты. Волна в эпицентре землетрясения получилась настолько высокой, что если бы вы стояли на верхних этажах самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа, эта волна достала бы до вас. Ее высота составляла 524 метра. Такой высоты ни одна волна, которую видел человек, не достигала. К счастью, такое цунами произошло внутри залива, где ничего кроме деревьев и скал нету, и от него никто серьезно не пострадал. Чего не скажешь о цунами, которое всего за считанные дни унесло жизни 230 тысяч человек, поразило 18 стран и нанесло ущерб в сотни миллиардов долларов. Произошедшее в 2004 году землетрясение магнитудой 9,3 балла вызвало волны высотой 15 метров и скоростью, которую даже представить сложно. Скорость этих волн была сопоставима с реактивным автомобилем и достигала тысячи километров в час. Их мощность была настолько велика, что волны обошли пол земного шара и достали до берегов Мексики. Волны смогли преодолеть до 4 километров километров суши и уничтожить все, что находилось на их пути. Были уничтожены сотни деревьев вблизи берега, а также это цунами породило самую крупную железнодорожную катастрофу в истории. Когда вследовавший в город Галли пассажирский поезд, врезалась волна высотой в 9 метров, то есть на 2-3 метра выше самого поезда. Огромная волна прокинула и раскидала вагоны на сотни метров от путей, а некоторые из них были смыты в океан. Люди, которые были в тот момент в вагонах, сразу же попытались выбраться, но из-за давки они оказались в смертельной ловушке, из которой им так и не было суждено выбраться. В общей сложности в этой катастрофе погибло 2000 человек, и это все из-за двух волн. Сложно поверить, что на это все была способна просто вода. Вода, с которой мы взаимодействуем каждый день и даже не подозреваем о том, что пока мы принимаем душ, где-то эта вода несет огромную опасность. Но все, что было до этого, просто ничто в сравнении с цунами, которое может обойти весь земной шар, стереть с лица земли все, что человечество смогло построить за тысячи лет и устроить настоящий апокалипсис.